Мальмаранси! Мальмаранси! Давай игрушку сюда. Ну и куда ты пошел? Ты следопыт маленький иди сюда дай белку дай белку куда понес дай сюда дай сюда неси ко мне я тебя побросаю иди сюда Может, его еще кого-нибудь выпустить, чтобы он поигрался? Жарко, да? Что ты там кушаешь? Травку? манмарансии посмотри на меня. смотрел как на тебя думает звуки такие нам жарко у нас сейчас очень жарко К -к -к -к -к.